С вами маки-чародей Антон Чали. И сегодня будут эпичные комментарии видео троллинг подписчиков в Майнкрафте. Я постарался выбрать самый странный из них и показать вам. Первый комментарий. какую у тебя Швиндос? Швиндовс? Швиндовс 7. Самая лучшая система для вашего компьютера. Загрузи ее и забудь про него навсегда. Второй комментарий, я пошутил. Как же понять его шутку, в чем же она заключается? Настолько высокоинтеллектуальный юмор мне точно не по зубам. Третий комментарий, крутой, я поставил байки, подписался. Ну короче, подписывайтесь, ставьте байки. Вы хотите спросить, какие же байки? Ну вот же, рядом с лайками которые. Когда вы ставите свой байк, один Антон Чалей в мире радуется. Четвертый комментарий, я ржал до усрачки. Вот это действительно смешно. Пятый комментарий. Ты иллюмина? А ага, я открыл страшную тайну. Ты иллюмина? Шестой комментарий. Было бы интересно посмотреть видео, где бы ты вылил весь тюбик клея на стул и снял про что-нибудь как обычно. Седьмой комментарий. Фрост. Я. Арсений. Я. Я. Твой, попиши, и я тебе три раза поставил лайков. Очень похоже на какую-то интимную горячую линию, особенно вот это. Я твой, и я тебе три раза. А еще один очевидный увлекательный факт. Ставить с одного аккаунта три лайка, это гениально. Первый раз ставишь лайк, второй раз ты просто автоматически отменяешь лайк, и третий раз ты опять ставишь лайк. Так, все, загрузил видео. Сейчас поставлю 100 лайков. Не получается. На юбсике да YouTube всех обманывать. Чо? И меня настоящие усы. Восьмой комментарий. Снимай тронинг. Типичный тронинг. Эта специальная рубрика на моем канале называется тронинг. Вот смотрите, это мой трон. Он такой мягенький, очень хороший. На нем очень приятно сидеть. Все, давайте вместе с вами сидеть на нем. Ну вот и к концу подходит моя передача тронинга. Всем спасибо. Девятый комментарий. Скажи, а ты гопник? Травма опасность этого комментария зашкаливает. А кстати, это идеальный наводящий вопрос, чтобы понять, гопник перед вами или нет. Все просто, если после ваших слов он вам врежет, значит гопник. Если не врежет, значит не гопник. Вот такая образовательная минутка от Антона Чалея. Подписывайтесь, ставьте байки. Когда вы ставите один байк... Когда вы... Когда вы ставите... Когда вы ставите свой байк, один Антон Чалея радуется. Порадуйте Антона Чалея. Ты иллюмина? А еще один, а еще один, а еще один, а еще один очевидно увлекательный травма травмопадный. Сейчас поставлю 100 лайков. Ой, блин. А, потеет кожа. Сейчас поставлю 100 лайков. Блин, усы. Где вы? ч то я потерял усы по-моему. На ноге были. Наемщики на да YouTube всех обманывают. Ч <св> ⁇